Вот тут... <связи> О! Зентач Шац! О! Вот и моих тоже напоминает. Отлично. Теперь на живот. Или на спину. На живот. О! Так, давай кто-то Друзья, у нас на тренинг по терапии бывают еще не такие приколы. Жалко вы не смотрели. Какой вот прикол? Ой, не жалей. Бей, не жалей. И так ворон а отвечает о и сопротивительностью. О и сопротивительностью. О. Гражданин, а вы в мультиках не снимались? Слушай, ну круто вообще. Да ладно, на спину перевернуться. Так, ноги куда? Угу. Поясница расценивается. Да. Немножко с да? да Отлично. Отлично. Так, ну все, друзья, это такая бодрость, такая, такой бодрость, такой приход, что просто вообще спасибо. У нас ученики отличаются тоже умом, сообразительностью и талантами. Поэтому зря, что, мы не с вами. Не, что вы не с нами. Но мы это всегда с вами. Подписка, лайки и комментарии. Жду вас.